Есть женщины похожие на небо С бескрайней бездомной душой Они балуют лаской нас и небо И нам, мужчинам, с ними хорошо Есть женщины похожие на ветер Они изменчивы и веселы Для нас тех женщин лучше нет на свете Что дарят нам дыхание весны Женщины все разные, но все не прекрасны, И всем им очень хочется любви Наши драгоценные, милые, бесценные Мы мужчины все в вас влюблены. Есть женщины, похожие на море Нам не измерить глубину их глаз В их трепетном к себе манящем зоре Есть тайные знамения для нас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 Мы вам в любви спешим признаться вновь Пусть радость с вами будет бесконечна А сердцем вашим правит лишь любовь Женщины все разные, но все они прекрасные, И всем им очень хочется любви Наши драгоценные, милые, бесценные Мы, мужчины, в вас все влюблены Женщины все разные, но все они прекрасны И всем им очень хочется любви Наши драгоценные, милые, бесценные Мы, мужчины, в вас все влюблены